Всем привет! Меня зовут Мария. Я работаю в WebCom Group. 28 июля 2020 года были внесены изменения в несколько правил Google-рекламы, направленных на защиту пользователей. В них добавлена подробная информация о серьезности нарушения этих правил и возможной блокировке аккаунта без предварительного уведомления. Кроме того, были добавлены пояснения относительно области применения этих правил. Каких правил коснулись изменения? Искажение фактов — это, по заявлению Google, неприемлемые бизнес-модели, например, использование названий чужих компаний — или брендов в объявлениях, урлах или на целевых страницах. Выдача себя за представителя чужой компании при общении с пользователями. Выманивание денег или информации у пользователей фиктивной компании, не способной предоставить рекламируемые товары или услуги. Информация, не соответствующая действительности. Сюда входят ложные утверждения или сокрытие информации о вас или о вашей квалификации. Ложные заверения или обещания результатов, которые маловероятны на практике. Пусть даже теоретически они возможны. Неполная информация, то есть отсутствие полной и подробной информации об условиях оплаты и всех расходах, которые понесет пользователь. Несоответствие рекламы когда объявление с динамической вставкой ключевых слов не имеет релевантного ключевого слова на странице, когда ключевые слова имеют слишком широкое значение, либо используется слишком много ключевых слов. Недоступные предложения, например, реклама товаров, которых нет в наличии, или скидок, которые уже недоступны. Неточное указание цен. Призыв к действию, которое невозможно выполнить на целевой странице. Объявления с кликбейтом. Это могут быть объявления с сообщениями, такими как «нажмите, чтобы узнать», или похожие фразы, побуждающие пользователя нажать на объявление, чтобы узнать, о чем идет речь. Также изменения затронули следующие правила. Другие запрещенные типы бизнеса. Поддельные товары. Пособничество недобросовестной деятельности. Опасные товары и услуги недопустимое содержание, финансовые продукты и услуги, здравоохранение и фармацевтика, алкогольные напитки, нарушение правил использования рекламной сети, сбор и использование данных. Более подробно с ними можно ознакомиться по ссылкам в описании под видео. Цель этого обновления состоит исключительно в том, чтобы донести до рекламодателей дополнительную информацию. Никаких изменений с точки зрения области применения правил внесено не было. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!